Привет, как дела? Сегодня я расскажу о процессе вступления в наследство в Англии, о моем опыте, с чем мне пришлось столкнуться и как во всем разобраться. Мне повезло, я попала к такому потрясающему юристу, которого звали Стивен Вест. Он работал в юридическом офисе Оливер Фишер в районе Ноттинг-Хилл. До него я дошла, естественно, не сразу, я вообще не знала, с чего мне начать, как заняться документами брата после того, как мы узнали о том, что он погиб. Ну, что в таком случае люди в Англии делают? Конечно же, многие семьи составляют завещание, которое называется вил. Эта штука, насколько я знаю, очень дорогая, составляется долго, подписывается у нотариуса. Ну, у них нет нотариусов, наверное, юрист, то есть солиситор оформляет все эти документы. Такого завещания, естественно, у брата не было, так как он не собирался умирать и что нам делать с мамой дальше, мы не знали, у него не было ни жены, ни детей, как подать документы на оформление, как вступить в наследство, мы вообще ничего про это не знали. Мне дали один телефон российской юридической компании, я туда позвонила, и мне озвучили сумму 300 фунтов в час, это около 30 тысяч рублей на тот момент, 2016 год это был. Я думаю, 30 тысяч рублей за час, я такое не потяну, я студент, я учусь, у меня денег нету. В общем, собрала все его бумаги, письма, счета и стала во всем этом разбираться. И дальше мне англичане порекомендовали такую фирму, ну как фирму, это, наверное, бюро для малоимущих, у которых нет своего юриста или там адвоката куда можно прийти на бесплатную консультацию и там уже направят тебя к определенному юристу, специализирующемуся на твоем вопросе. Эта фирма называется Citizen Advice Bureau. Я сначала записалась по своему месту жительства, Хаммерсмит и Фуллом, но там не оказалось консультации именно по моей тематике, по недвижимости, по ипотеке. И меня перенаправили в Портабелло, то есть это район Ноттингхилла, это уже северный Кенсингтон. Я поехала туда, собрав все документы в одну папку и даже не знала, с какого вопроса начинать, потому что у меня было море бумаг. У меня была ипотека, у меня были долги там по квартире, по оплате воды, электричества, газа, по cancel такс всякие еще кредиты брата, в общем, всякие финансовые расходы, которые я должна была понести. Это все я вывалила консультанту, который меня принимал. И он сказал, так, ипотека, недвижимость, давай начнем с этого. И направил меня вот к этому юристу, Стивену Весту. Туда я и отправилась. Так как я пришла от Citizen Advice Bureau, то есть малоимущие, первая консультация юриста являлась бесплатной. И э, Стивен выслушал меня, посмотрел все мои бумаги и сказал, хорошо, давай начнем работать, э, но меня, естественно, э, беспокоил финансовый вопрос, 300 фунтов в час я не могла платить, а тут англичанин, наверное, он берет еще больше. Э, и спросила, в какую сумму мне обойдутся его услуги. Он сказал, что за весь процесс, который называется probate, то есть, Вступление в наследство, это у нас так называется а в Англии это все-таки немножечко другая система Это администрирование дел погибшего, умершего Обойдется мне в общей сложности в 900 фунтов Ни копейки больше он с меня не возьмет И он сказал пошагово, что мне нужно делать Значит, получить свидетельство о смерти Потом посчитать все его долги там По счетам, показать ипотеку договор, сколько стоит квартира и так далее. Это все я ему уже принесла на следующую консультацию, которая тоже как бы была бесплатной, так как я уже понимала, что в общем, когда закроется мое дело, я должна буду заплатить в общей сложности 900 фунтов. Это было приемлемо для меня. В принципе, когда ты знаешь конечную стоимость, тогда уже легче рассчитывать, а когда ты не знаешь Сколько часов займет вся эта работа, и 300 фунтов в час мне было не с руки платить. В общем, оказывается, в Англии в первую очередь в наследство вступают, ну, если нету завещания, дети и супруги. Причем супруги могут быть не зарегистрированы, а Доказанное партнерство, то есть люди живут вместе э, и делят свой бюджет на двоих в течение двух лет Это у них называется партнерство, то есть как это у нас называется сожительство И это уже является официальным э, как бы супружеством для юриста Дальше, так как у моего брата не было ни детей, ни супруги В наследство могут вступить близкие родственники, которыми считается мать и отец сестра не считалась. Ну, это, наверное, какая-то уже пятая-десятая очередь, поэтому мой юрист сказал, что мы сейчас подготовим все документы, а в наследство будет вступать моя мама и мама моего брата, который погиб. Но так как я ему сказала, что мама ничего не понимает по-английски, ей будет очень сложно ориентироваться и что-либо подписывать, он сказал, что мама может отказаться от наследство в мою пользу, чтобы я все это оформила. Потому что пробейт, оформление вот этих вот всех документов по наследству, это не считается вообще наследством, а просто человек, который вступает в этот пробейт, является администратором дел умершего. И вот когда уже мы все документы подготовили, кстати, там у них есть налог на наследство, и он достаточно большой, я точно не помню, по-моему, 40%, но некая сумма в размере 325 тысяч фунтов, ну, на тот момент, в 2016 году, может быть, сейчас немного побольше, она не облагается налогом, и моему юристу надо было видеть все документы, чтобы понять, что я буду платить или не буду платить налог на наследство. В итоге он из оценки дома, ну, и стоимости, за которую купил э, его брат, э, вычел ипотеку, вычел там кредиты всякие, вот эти вот счета, и получилось, что сумма, которую как бы, мы получим, является ниже 325 тысяч фунтов. Поэтому мы на налог на наследство, слава богу, не попали. Ну, я подписала там, по-моему, некий документ на этот счет, и он отправил это как бы в налоговую службу сам. Затем где-то в ноябре уже приехала мама и подписала документ о том, что она переоформляет все права администрирования вот этого дела на меня. И как бы тем самым отказывается от наследства, но на тот момент ей было вообще все равно. Она вообще ничего не хотела делать, слышать и видеть, но я ее уговорила: сходить к юристу. Он посмотрел на маму, он посмотрел паспорт, сравнил, в общем, все данные, все. Она подписала, и э, всем оставшимся процессом занималась я. Э, он, конечно, мне все подсказывал, говорил, куда мне сходить, что мне надо сделать, какой документ в следующий раз принести. И в итоге, в принципе. Уже в декабре мы все оформили. Но для того, чтобы оформить этот пробейт, так как моему юристу нужны были доказательства, что у брата не было ни супруги, ни детей, я должна была покляться на Библии о том, что мне неизвестны такие близкие родственники которые, в принципе, являются первой очередью на наследство. Это сделать можно было в юридической конторе, однако не в той конторе, где ты оформляешь пробейт. Поэтому мне пришлось еще бегать по району, искать другого солиситора, то есть юриста, где я могла бы поклясться это было для меня очень удивительно мне, русской которая может быть православной ну, наша семья советские атеисты но в принципе православная клянется на Библию я даже не знаю там какая была католическая или протестантская в том, что ей вот неизвестны такие лица которые могли бы претендовать на это наследство в первую очередь в итоге я оплатила там по-моему 20 фунтов этот весь процесс стоит, я думала мне принесут реально книгу, Библию, я положу руку и буду говорить там, я клянусь, ну что-то там такое. Мне объяснили процесс, что меня заведут в комнатку, где будет включена камера, ну такая какая-то переговорная. И со мной зайдет э, юрист один из юристов, и э, я должна буду повторить за ним просто текст этой клятвы. Ну, мы зашли в комнатку, и я за юристом стала повторять некие слова, которые я даже и не знала по-английски, э, Ну, приходилось как-то вот на слух повторять то, что человек говорил. Э, оказалось, э, что клятва э, по-английски звучит всегда по-разному, э, то есть... «I swear» — это не подходит в данной ситуации, то есть «я клянусь», как и само слово «клятва» wow, — «вау», это больше подходит для каких-то романтических клятв «я клянусь любить тебя вечно», и это вот свадебная клятва «вау». Wow. А вот в таких юридических делах это называется «out». То есть I ought to, то есть я присягаю или клянусь, что я вот знаю то-то, то-то, то-то, то есть, ну, наверное, судебная такая э, риторика английского языка. То есть вот даже во всех этих делах для меня появлялись все новые и новые слова в английском языке, и, э, естественно, мне очень быстро приходилось их учить, э, переводить для себя и запоминать. Так что э, благодаря вот этим вот судебным э, процессам, вопросам э, по вступлению в наследство, там еще потом налоги пошли с продажи, capital gain tax, то есть мне пришлось даже заплатить налог на прирост капитала. В общем, во всем этом процессе я выучила такое огромное количество новых юридических слов, э, каких-то жизненных э, процессов, э, даже тоже Citizen Advice Bureau, вот кто бы знал, да, что у них существует такая вот юридическая помощь. Наверное, это как юрист-консульт или что-то такое. Вот я даже не знаю, есть ли у нас такие фирмы, которые помогают людям разобраться в каких-то сложных ситуациях по жизни. В документах, в ипотеке, в банковских каких-то делах или в житейских. Если кто знает, пишите в комментариях. Очень интересно было узнать, что вот в английской бытовой жизни существует такая помощь. Пока на этом все. Как мы продавали дом, как я платила налоги и так далее, я буду рассказывать позже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч.